также сегодня в этом телеграм-канале мы проведем голосование, в котором вам предложим несколько тем на выборы, соответственно, та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной, центральной в ходе моего сегодняшнего вебинара, который состоится в 16.00 по московскому времени. Очень хочется давать, прежде всего, тот, тот контент, который интересен вам, друзья, поэтому мы как раз и стараемся проводить такие опросы, чтобы определить тему, пользующуюся наибольшим интересом и популярностью. Обязательно участвуйте, и буду рад вас всех видеть сегодня в 16.00 в прямом эфире на YouTube. По поводу наших идей, за которыми мы следим, инструментов и, соответственно, фундаментальных событий, которые отслеживаются и используются для того, чтобы определить какие-то долгосрочные перспективы по разным сегментам финансовых рынков. Ну, давайте начнем с экономического календаря на этой неделе. Сразу несколько отчетов, за которыми мы точно будем следить. Во-первых, это завтрашний релиз по бизнес-оптимизму Германии Ю. в 12.00 по московскому времени. Он выйдет. Также значимой для европейской валюты будет отчет по темпам экономического роста еврозоны. Это статистика среды. В среду же, друзья, мы переключим свое внимание на макроэкономические отчеты по штатам, розничные продажи и самый, пожалуй, потенциально, добавлю, важный релиз этой недели – это протоколы последнего заседания американского регулятора, которые, как мы помним, тогда подсветили нам высокую вероятность того или даже неизбежность того, что американский регулятор сохранит путь и траекторию направленную на дальнейшее повышение процентных ставок. Поэтому было бы неплохо в эту среду получить еще больше поддержки для покупателей доллара со стороны дополнительных жестких истребительных сигналов от представителей американского регулятора, от Федрезерва в целом, что американский регулятор по-прежнему намерен любой ценой бороться с высокой инфляцией. Еще на этой неделе будет несколько релизов по британской экономики, в частности это данные по инфляции, которые выйдут в среду. Этот релиз потенциально интересен тем, что мы увидим действительно заоблачные значения этого прогноза, друзья. Уже заоблачными они были месяц назад, соответственно, по итогам июля цифры могут быть в районе 9-8%. И это четко вяжется с теми прогнозами, которые ранее мы получили от Банка Англии ожидающего, что уже в октябре индекс потребительских цен в Англии превысит на 13%. За британской валютой мы следим, и, безусловно, каждый последующий брифинг на... В каждом последующем дне я буду возвращаться к этой валютной паре. Будем, соответственно, корректировать при необходимости наши ожидания. Но ну, я думаю, что на этой неделе мы увидим то, что хотелось бы увидеть еще в конце прошлой. То есть значительное снижение курса рисковых инструментов. Давайте начнем с индекса доллара. Сейчас котировки 105.60% Важнейшее события, безусловно, прошлой неделе это отчеты по инфляции, которые спровоцировали гиперволатильность. Мы изначально настраивались на то, что движения будут значительными, но эти движения превзошли даже самые смелые ожидания, потому что рисковые инструменты против доллара, если анализировать валютные пары, показали движение по 150-200 пунктов. Индекс доллара в моменте просел ниже отметки 105, но быстро его выкупили сейчас мы в принципе на значениях, которые были до выхода данных по индексу потребительства. Я, как вы знаете, сторонник того лагеря трейдеров, которые продолжают верить в рост курса американского доллара, потому что даже несмотря на снижение инфляции по итогам прошлого месяца, мы все равно понимаем, что говорить о решенной проблеме высокой инфляции. Пока не приходится. Это также подтвердили представители американского регулятора. По поводу самой инфляции. В прошлом месяце она, в позапрошлом точнее даже, она же снизилась с процента до с половиной. Базовая инфляция осталась на прежней отметке 5,9%. Это разочаровало покупателей, потому что даже я был настроен все-таки увидеть, если не рост основного показателя инфляции, то хотя бы базового индекса потребительских цен. И поскольку фактически цифры оказались ниже, тут же это привело к пересмотру рыночных ожиданий того, как быстро, как агрессивно американский регулятор будет повышать процентную ставку. И если до выхода отчета по инфляции участники рынка настраивались на то, что американский регулятор на сентябрьском заседании повысит ставку на 75 байсных пунктов, то сейчас ожидания уже помягче же и трейдеры рассчитывают на то, что американский регулятор повысит ставку на 50 байсных пунктов. Причем изменение вероятности произошло следующим образом. Ожидание до выхода отчета по инфляции, того, что ставку поднимут на 0,75, были в районе 70%, и после выхода релиза они снизились до 30%, а вот ожидания того, что ставку повысит на 0,5%, напротив, выросли с 30% до 70%. Но, как вы видите, друзья, все равно участники рынка и эксперты, аналитики не сомневаются в том, что американский регулятор будет и дальше повышать процентные ставки, потому что, как отметили даже представители американского регулятора, 1,7% отчет это еще не выигранная борьба с инфляцией это еще не победа опять же снижение инфляции могло опираться на замедление роста цен на топливо но никто не знает друзья как рынок нефти поведет себя осенью и зимой ранее мы попытались прогнозировать что скорее всего если наложить опыт прошлых лет и простое понимание логики вещей, можно ожидать, что предстоящий отопительный сезон, он логичным образом простимулирует рост цен на нефть. А, а учитывая то, что сейчас рынок остается в состоянии дефицитного предложения, даже страны ОПЕКС прогнозировали, что к концу этого года дефицит может превысить более 1 миллиона баррелей в сутки, уж прям совсем стоит ожидать сохранения обычной динамики возвращения котировок бренда в район 110-120 долларов за баррель, в частности, индекс ожидать, ожидает, что цены вырастет до 130 долларов за баррель. И, безусловно, при реализации такого сценария будут расти тарифы на электроэнергию, будет расти и инфляция, с ростом инфляции американский регулятор снова будет вынужден реагировать на эту статистику каким образом, проводя более агрессивную монетарную политику. Напоминаю, друзья, и и Боллард и Эванс и Кашкар и Мейстер и Дели, которые выступали на прошлой неделе, подтвердили, что ни грамма не изменились их ожидания того, что американский регулятор будет дальше разгонять ставку с целью довести ее к концу года до трех 75 -4%. Поэтому я предлагаю вам все-таки работать с фактами, они остаются вот таковыми. Я сторонник идеи того, что индекс доллара будет дальше расти. На этой неделе, как я уже отметил, несколько релизов, на которые мы обязательно обратим внимание и посмотрим, как эти отчеты повлияют на вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов или может быть даже более агрессивном ключе ставка по индексу доллара 106 пунктов это ближайшая цель ждем закрепления выше золото 1794 в пятницу мы ожидали теста на отметке 1800 долларов за тройскую унцию этот тест случился после котировки откатили самый главный аргумент друзья почему золото еще интересно так это то что большинство толпа участников рынка делает ставку на то, что золото снизится. Поэтому мы идем как бы по пути наименьшего сопротивления. Это подсвечивает и об этом сигнализирует индекс рыночных настроений. Кайман, компании а Markets, я думаю, вы... Все знаете, что это, что это за индикатор. И еще один отчет – это отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Так вот, последний релиз свидетельствует о том, что за неделю прошлую общее количество спекулятивных лонгов выросло до 143 тысячи. Причем две недели назад мы с вами констатировали самый значительный прирост в этой э, длинной позиции с середины 2020 года. Сейчас э, скакнул еще э, вот этот пул ордеров Примерно на 20 тысяч, и я думаю, что за две недели у нас чуть ли не максимальный прирост за последние лет 5-6, а может быть даже больше. Это хороший задел. Для того, чтобы пока что по инерции золото полетело вверх, ждем пробоя 1800 долларов за полностью и движение выше. Европейская валюта 1.0253, цели пока не изменились. Друзья, я сохраняю шорт и жду, собственно, развития. Энергетического кризиса, негативного влияния на экономику в целом и, соответственно, более слабый валютный риск. Британская валюта 1.2120 нужно закрепляться ниже поддержки 1.20%. Я думаю, что на этой неделе именно это и произойдет. В пятницу вышли данные по ВВП. Ожидаемо плохая статистика. Снижение во втором квартале на 0,1%. Промышленное производство тоже разочаровало, спад на 0,9%. Вспоминаем прогнозы Банка Англии относительно рецессии, которая может затянуться на полтора года, роста инфляции выше 13%, серьезного потребительского спада из-за роста тарифов на электроэнергию. Получается, что вообще нет ни одного шанса у британской валюты, чтобы прочь своей позиции, сохранить э, те уровни, которые э, фунту удалось достичь только лишь благодаря слабости доллара на прошлой э, неделе. И что касается рынка нефти, несмотря на то, что я э, ожидал, что сегодня у меня будет возможность э, порекомендовать вам конкретную сделку, пока нет. Друзья, фон остается крайне неоднозначным, но судите сами. Запасы нефти растут в США, причем тут же рост запасов нефти компенсируется снижением запасов бензина. Э, китай, э, сильные данные по импорту, по экспорту. Сегодня выходит статистика по, она уже вышла по промышленному производству, по инвестициям. И по продажам. Эти данные уже разочаровали. Поэтому сделать какой-то объективный вывод, будет ли Китай бустом для спроса на энергоресурсы, пока не могу. По поводу прогнозов, которые мы видели на прошлой неделе. Международное антическое агентство прогнозирует то, что спрос на нефть вырастет на 380 тысяч баррелей до конца этого года. Причем ОПЕК прогнозирует напротив снижение спроса на 250 тысяч. И на этом неоднозначном фоне трудно выстроить какую-то конкретную фундаментальную позицию я предлагаю пока подождать друзья будут еще более интересные точки входа о которых я расскажу вам после на этом все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока